Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такой оригинальный узор крючком. Его рапорт по вертикали 4 ряда. Ячейки получаются равномерные, края ровные. Узор двусторонний, универсальный. При необходимости можно вязать по кругу. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 7 плюс 1 петля. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем одну воздушную петлю подъема. В ту петлю, которую держим, вяжем столбик без накида. И в следующие две петли вяжем по одному столбику без накида. всего 3 штуки далее 3 воздушных в цепочке 2 петли пропускаем а в третью вяжем столбик без накида и за ним еще 4 столбика без накида в каждую следующую петлю Всего 5 столбиков без накида, 3 воздушных, 2 пропускаем, с третьей 5 столбиков без накида. Так чередуем пятерки столбиков и цепочки воздушных до конца ряда. В конце этого ряда, когда связаны последние 5 столбиков без накида, набираем 3 воздушных. 2 петли в цепочке пропускаем, а в следующие 3 петли вяжем по одному столбику без накида. Мы начинали этот ряд с трех столбиков без накида и закончили тремя столбиками. Разворачиваем вязание. Второй ряд. Одна воздушная петля подъема. Над первым столбиком без накида вяжем столбик без накида. Следующий элемент будем вязать под нашу арочку из трех воздушных. Под нее свяжем 9 столбиков с одним накидом. Первый веер готов. Дальше у нас идут 5 столбиков без накида. В третий средний столбик вяжем столбик без накида. То есть фиксируем сюда край веера. Под следующую арочку вяжем 9 столбиков с одним накидом. Фиксируем второй веер столбиком без накида к третьему столбику предыдущего ряда. И так до конца ряда. В конце второго ряда, когда связаны крайние 9 столбиков, мы привязываем их столбиком без накида к третьему крайнему столбику ряда. Третий ряд. Будем смещать узор в шахматном порядке. Набираем 4 воздушных петли подъема. Дальше будем вязать над 9 столбиками веера. Провяжем только средние 5 штук. Отступаем от края 2 столбика, в них не вяжем. А в третий вяжем столбик без накида. И за ним еще 4 столбика в каждую петлю. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Мы связали 5 столбиков без накида, как в первом ряду. 3 воздушных. Пропускаем 2 столбика в конце этого веера и 2 в начале следующего. А с третьего вяжем 5 столбиков без накида. Три воздушных и над следующим веером 5 столбиков без накида. И так до конца ряда. Когда связаны последние пять столбиков без накида этого ряда, набираем одну воздушную. И вяжем столбик с одним накидом в крайний столбик без накида предыдущего ряда. Четвертый ряд. Три воздушных. Вот под эту воздушную петельку вяжем 4 столбика с одним накидом. Третий столбик из пяти вяжем столбик без накида. А дальше вяжем как во втором ряду. Под арочку 9 столбиков с одним накидом. Фиксируем веер к среднему из 5 столбиков столбиком без накида. Вяжем веерочки до конца ряда в каждую следующую арочку. Когда связаны 9 столбиков с накидом и столбик без накида, вяжем под воздушные 4 столбика с одним накидом. А чтобы край был ровный, пятый столбик мы свяжем в третью воздушную петлю подъема. Пятый ряд повторяет первый. Одна воздушная петля подъема. Столбик без накидов. первый столбик с накидом и еще два столбика без накида в две следующих петли. Арочка из трех воздушных. Вяжем над девятью столбиками, два пропускаем, а с третьей петли свяжем пять столбиков без накида. 3 воздушных. 5 столбиков без накида над следующим веером. Ячейки расположены друг под другом по отношению к первому ряду, так же как и пятерки столбиков. Заканчиваем ряд. После пяти столбиков без накида набираем 3 воздушных. Пропускаем 2 столбика. Над третьим вяжем столбик без накида. Над четвертым столбик без накида. И в третью воздушную петлю подъема столбик без накида. Таким образом, рапорт вязания по вертикали со второго по пятый ряд.